Я сам оказался в такой ситуации, когда в 2008 году пришел на конференцию, посвященную столетию падения Тунгусского метеорита. Ну, кстати, отметьте, да, что правильно говорить «тунгусское космическое тело». Потому что никто не знает, что там упало на Земле. Никаких следов не нашли, а то, что не упало на Землю, метеорит не называется. Ну ладно, извините за отступление. Там был доклад, посвященный так называемой «эксплозивной космологии». Что это такое? Автор доклада рассказывал, что э, спутники Юпитера, э, покрытый льдом, возможно, через какое-то время могут взорваться. Почему? Потому что они находятся в мощном магнитном поле Юпитера, в во льду наводятся мощные электрические токи за счет движения в магнитном поля. Происходит электролиз, то есть там накапливается водород, кислород, и через какое-то время все это может рвануть. Что из этого следует? Из этого следует, что в космос окажется выброшено огромное количество льда. Этот лед, своего рода такие кометные ядра, их окажется сразу много, и они начнут падать, разумеется, на Землю. И нас ждет, таким образом, через какое-то время довольно суровые времена, когда все это начнет падать на Землю. Uh, он посмотрел, посчитал и uh, выяснил, что вот в ближайшее время должен взорваться один из таких спутников Юпитера, который называется Калиста. Другие, он считал, уже там взорвались, все. А вот нормальный, готовый, созрел практически уже Калиста. Uh, я эту новость радостно написал, да, ученые притрекают конь, «Скорый конец света» из-за взрыва спутников Юпитера. Uh, а потом он обнаружил, что этот ученый то же самое пример написал в 1988 году, то есть ровно за 20 лет до этой истории. Правильно посчитал, да? За 20? Вот. То есть, если вы слышите на конференции доклад, нужно делать скидку на то, что это действительно может оказаться баян. Может быть, не 20, не 20 давности, да, но там двух трехлетний очень, очень даже запросто, потому что э, нет такой нормы, которая запрещала бы вам докладывать нечто, о чем вы докладывали уже в прошлый раз. Ну, может быть, вы что-то там поменяете, что-то отрегулируете. Это раз, да. Ну и второе, да, на любой конференции может оказаться человек, которого там, внутри этого сообщества, все знают, который вот несет некую заведуемую чушь уже много лет, и его просто боятся трогать. Пусть говорит, ладно, бог с ним, ничего страшного. Вот. А для вас это может оказаться своего рода ловушкой. А то же самое относится и к материалам конференции, которые вы смотрите, потому что для многих это, для многих это просто способ получить строчку в списке литературы, и там может оказаться самое, просто, просто отписки, самые разные чушь. А чем это может быть полезно? В то же время да, на многих конференциях вот эти материалы, конференции, доклады выкладываются в открытый доступ в интернете еще до того, как сама конференция прошла. Если, допустим, да, в Москве проходит какая-то конференция, которая вам интересна по любой дисциплине, да, я не знаю, физиология растений, да, исследование поведения конструкции МКС в условиях жесткого излучения, что-нибудь еще – а вы туда поехать не можете. Вот я, например, не смог поехать на конференцию по астрономии в Казани в 2011 году, по-моему. Однако, я позвонил организаторам, или написал, я уже сейчас не помню, и сказал, «Ребят, вы же собираете материалы конференции? Вы же собираете вот эти вот э, э, э, э, аннотации докладов?» Мне сказали, да, от, да вот мне их просто прислали по электронной почте. Я их взял, и из них сделал несколько отличных новостей. То есть нужно иметь в виду, да, что э, на таких конференциях это один из способов что-то написать про российскую науку прицельно. Потому что э, публикации в российских журналах очень труднодоступны и их очень сложно искать. А по конференциям, особенно по конференциям, по интересным темам можно таким образом э, найти что-то нетривиальное. Что-то, что, -то, что э, не появится в 10 тысяч других СМИ. Но я чуть попозже объясню, почему все, большая часть СМИ, наверное, пишет хором про науку. Почему одни и те же новости появляются одновременно, там, скажем, там, я не знаю, в Daily Mail, Fox News, в CNN, в BBC, в РИА Новости, в Интерфаксе и так далее. Так, теперь несколько слов про ученых. Кто такие ученые? Кстати, кто такие ученые? Есть есть гипотезы. <связь> так, люди, занимающиеся наукой. Хорошо. Это нас, это нас выводит к второму вопросу, что такое наука. Хорошо. Люди, занимающиеся чем-то, что является как, как мы определим науку в таком случае? Что что что? Ну, назовите некоторые хотя бы. Только погромче -то я, я не слышу. Это загадка. Вот собрались научные журналисты и думают, что же это, о чем же они собираются это писать. Вот есть какая-то наука, да, но что это? Какие критерии? Точность, Доказательность, точность. Еще. Верифицируемость. Так, ребят. А скажите, пожалуйста, а фальсифицируемость слова никто не слышал? А? Да, совершенно верно. Вот отлично, среди вас есть грамотные люди. А есть такой философ Карл Поппер, ну, в смысле, был, видимо, уже, а, который высказал довольно парадоксальную мысль о том, что наука говорит о вещах, не о тех вещах, которые можно доказать. Не о тех вещах, которые можно проверить экспериментально, а о тех вещах, которые можно опровергнуть. Он это называл как раз принципом фальсификации, принципом фальсифицированности. О чем идет речь? Представьте себе, что вы выдвигаете новую теорию. Теорию строения Солнца. Предположим, вы говорите, что Солнце состоит из, скажем, из сыра, да, предположим? Отлично. Чем это, почему эта теория может быть научной? Потому что можно, ее можно не только доказать, но ее можно опровергнуть. Вы посмотрите на, на Солнце в спектрометр, вы измерите массу, поток энергии, посмотрите, из чего, состоят, из чего состоит солнечный ветер, и поймете, что тут что-то не сходится. Как-то это не очень похоже на сыр. Сыр не является источником альфа-частиц, например, да, и так далее. Та же самая история, ну, более реальный пример. Все знают, да, теорию относительности Эйнштейна, когда была выдвинута в начале 20 века, ее удалось доказать путем наблюдения за смещением Перегея орбиты, ой, не берегея, извините, афелия орбиты Меркурия. Других способов объяснить этот эффект не было. То есть, если бы этот эффект не наблюдался, теория относительности была бы опровергнута. Вот мы, у нас теория должна предсказывать некие эффекты, которые мы еще не знаем. Если мы их наблюдаем, теория подтверждается. Если нет, она опровергнута. То есть, научными могут называться только такие вещи, которые мы теоретически можем опровергнуть. Вот в чем разница, да? Мы можем говорить о том, что существуют, я не знаю, барабашки, да? Это не научная теория. Почему? Потому что мы не сможем доказать никому, что а, мы не сможем а, найти такой критерий, а, при котором эта теория считалась бы опровергнутой. То есть человеку, который верит в существование барабашек, нельзя доказать, что их нет. Не потому что их действительно нет, а потому что нет способа, вот нет такого эффекта. Мы бы пришли и сказали бы себе, да, что барабашек не бывает, если что-то, да, в этом случае, да, ну, кто-то их не видел. Ну и что? Барабашки являются тому, кому хотят, тогда, когда хотят, и производят при этом любые эффекты, которые им нужны. Ученые это те люди, которые занимаются познанием мира, ну и человека, да, предположим есть несколько формальных критериев, по которым теоретически можно познавать нормальных ученых. Есть кто-нибудь какие-нибудь критерии? Вот формальные, когда вы можете взять там, не знаю, так, степень, еще индекс Хирша, Отлично. Вы знаете, да, как считается индекс Хирша? Я боюсь, что, я, знаете, я боюсь, что у Льва Толстого будет очень большой индекс Хирш. Это просто, на самом деле. Да. Ученый – это человек, который занимается исследованием мира профессионально. Он работает в определенной организации. У него есть... Или он, или будет, да, научная степень, может не быть на самом деле, да, научное звание. Кто знает, что такое степень, что такое научная степень, что такое что, научное звание? А? Степень – доктор, кандидат. А звание – это профессор, доцент и так далее. Просто многие путают. А что для нас существенно? Для нас существенно, чтобы тот человек, который нам что-то говорит, называясь при этом ученым, рассказывал нам о том, в чем он специализируется. То есть, если гидро, гидролог нам рассказывает про реки, это нормально. Когда океанолог, океанолог нам рассказывает, например, про климат, который очень тесно связан с океаном, это тоже нормально. А когда математик нам рассказывает про то, что э, вся предыдущая историческая наука ошибалась, это вот уже тяжелый случай. А, ну, несколько таких примеров. Да? Сейчас я посмотрю, что он будет. Да, ну, индекс Хеша знаменитый, да? Чем еще? Какие еще у нас есть критерии для отличения настоящих ученых от ненастоящих? Вот это один из критериев, да, это такой э, был Хорхи Херш, который придумал простую вещь. Сравниваем количество цитирований статей и число статей просто. То есть, этот Херш равен э, числу статей который которые цитировал столько же раз. Ну, Слово говоря, да, мой индекс Хирша будет 5, если у меня есть пять статей, каждая из которых процитирована не менее пяти раз. Такая достаточно простая вещь. А, чё, а почему, это, почему это интересно? Да? У меня может быть одна статья, которая процитирована сто раз и сто статей, которые процитированы один раз. Какой у меня будет индекс Хирша? Один, совершенно верно. То есть мне повезло, да, я попал... Ну, это как э, разница между э, медианой и средним, да? Зарплата ректора может быть 100 миллионов рублей, да? Зарплата уборщицы может быть 1 рубль. Средняя зарплата будет очень высокой. А медиана показывает, сколько э, э, получает примерно половина. Понятно, да? Соответственно, по индексу Хирша э, есть специальный сайт, Сейчас я попробую его открыть, если у меня получится. Не работает, да, этот самый, как его? Мозила. Да. Угу. Да? Ты что ж такое? А как переключить-то здесь, не пойму? Ага. Запишите себе название. Это сайт, который называется «Корпус экспертов». Здесь можно посмотреть а, ведущих ученых российских в самых разных областях. То есть, грубо говоря, да, если вам нужен комментарий, например, там, по астрономии, по а, каким-то еще дисциплинам, да, в основном научным. Так, сейчас я найду. Так. Нет, это не тоже. Так, так, так, так, так, так, так. Вот эта таблица с учеными, которых можно, кстати, отсортировать вот по индексу Хирша. Вот, например, да, лидер среди российских физиков. Михаил Лукин. Правда, здесь данные немножко устарели, у него сейчас Хирш, по-моему, порядка ста. Вот, можно посмотреть, где они работают. Самолетик означает, что в последние несколько лет человек уже не указывает российской аффилиации, то есть он окончательно распрощался с Россией и работает где-то там, да. Вот, то есть первые строчки занимают люди, которые с нами давно распрощались, кроме вот этого товарища по фамилии Валиев. То есть можно по этому сайту ориентироваться, да, э, кто есть кто в российской науке. Можно понимать, да, кто действительно научный лидер, кто действительно имеет высокую цитируемость. А кто тут а Теперь немножко о девиациях об отклонениях от той ситуации, когда мы можем доверять ученым. Еще раз, да, критерии. Ученый работает в определенной области, в определенной научной организации, которая занимается именно этой темой, о которой он высказывается. Дальше. У него есть научные статьи по этой теме, и он в ней постоянно работает. Бывают ситуации, когда вполне нормальные ученые – когда вполне нормальные исследователи делают, скажем так, ложные убеждения, ложное открытие, Это может быть либо ошибка, просто ошибка, либо это может быть сознательное мошенничество с целью добавить в себя авторитет. Первый пример – Розмари Редфилд. Это такая исследовательница, которая изучала экстремофилы, бактерии, которые обитали в экстремально соленых озерах в Калифорнии. Она опубликовала статью в журнале Science, в котором доказывала, что эти бактерии научились заменять фосфор в ДНК на мышьяк. Это была большая сенсация, потому что это означало, что среди нас практически появились инопланетяне. Да? То есть меняется состав ДНК, меняются э, вещества, которые в него входят. Просто там, в озере, да, действительно было очень высокое содержание мышьяка. Они к нему адаптировались, во-первых. Во-вторых, по ее словам, по ее заявлениям, оказалось, что вот начала меняться уже сама структура ДНК. Когда об этом открытии говорили, да, сначала э, перед тем, как об этом объявить, вышел анонс НАСА э, э, о пресс-конференции по этому поводу. И там говорилось, что э, сделано новое гигантское крупное открытие в космобиологии, в астробиологии. Почему? Да? Потому что э, считали, что э, это расширяет возможности конструирования живых организмов что они могут э, существовать в каких-то других абсолютных условиях, отличных от земных. Э, и сразу, как только это на нас вышел, сразу начали спекуляции о том, что масса нашла таких зеленых человечков, ну вот вышла такая история. Эта статья практически сразу подверглась довольно жесткой критике. Ее начали упрекать в том, что эксперимент проведен неверно. А потом попробовали а, провести еще раз. И выяснилось, что присутствие мышьяка в ДНК оказалось результатом ошибки методической. То есть просто немного неверно проводили эксперимент, результат получили такой результат. Ну, был большой, на самом деле, скандал. В итоге статья в Science была отозвана. Вот это тоже надо себе где-то отметить, что статьи, которые присылаются в научный журнал, уже опубликованные, могут быть, как бы, так сказать, аннулированы. По-английски это называется rejection, то есть э, статья объявляется как бы не бывшей. На ней обычно там сверху пишут, там специально ну, статью выбирают сами, она там остается, но сверху пишут, да, что эта статья была отозвана по таким-то таким причинам. А, Второй случай, а, случай с физическим а, вопросом по сражения Петровниновым, который много лет работал в Германском центре исследований тяжелых ионов, занимался синтезом сверхтяжелых элементов. Что такое сверхтяжелые элементы, знаете? После, элементы, которые идут после сотого номера в таблице Менделеева, нельзя получить даже в ядерном реакторе. Их получают путем бомбардировки в мишени тяжелыми, возможно, ионами на ускорителях. Вот он работал в таком центре, и они получали следующие элементы таблицы дерева. То есть там сзади стоит детектор, и дальше там получают элементы там, с номерами там, 112, 113, 114, 115, 116 и последний на данный момент с интернетом 118. Он работал э, над получением как раз 112 элемента, 114, потом переехал э, в Калифорнию, в Беркли, и там тоже он работал в эксперименте. И в какой-то момент им удалось синтезировать по изъявлениям 116 и 118 элементы. В реакции цинка и свинца. Вот они ставят радостные и а, держат цепочную распаду, которую они ярко зафиксировали. Отлично, все молодцы. Лаборатория Веркли выпускает проворный пресс-релиз, что наши ученые синтезировали новый элемент таблицы Менделеева. Большое событие. Потом дальше ученые по всему миру начинают пытаться воспроизвести этот эксперимент. Воспроизвести эту цепочку синтеза. И у них ничего не получается. Люди начинают интересоваться, в чем же дело. И выясняется, что э, Виктор Нинов был единственным человеком, который переводил данные компьютерные э, в удобно читаемый человеку вид. Да, то есть в понятно. Ну, грубо говоря, да, там, столбцы цифр. И обнаружилось, что он внес исправление в эти соревнования. таким образом, что площадки были сильно сражаются. Тоже был большой скандал, тоже был, были актозанные статьи, а э, этот самый Виктор Нинов был в итоге уволен скандалом. У вас вопросы какие-то? А, есть вещи более кратичные, когда очень сложно разобраться, где у нас. Правда, а где нет? Если вы помните, в 2012 году было, бурили скважины озер Восток. Кто знает, что это? Лично. В Антарктиде на большой глубине, на 4-х километровой глубине, в районе станции Восток, есть подлетное озеро. Очень большой, я сейчас не помню, какой у него точный размер. А, с 70-х годов идет проект, советский еще, по двери к этому озеру. Почему это интересно? Потому что вода, которая в нем находится, была изолирована от всего остального мира э, порядка миллиона лет. Ну, представляете, да, вот миллион лет прошел, а там такая капсула времени, изолированная полностью. Наконец туда добурились и э, начали изучать воду, которая оттуда была получена. Потому что э, вода в этом озере очень сильно отличается от э, воды во всех остальных местах, потому что там очень высокое содержание кислорода. Настолько высокое, что никакие живые организмы, известные нам, его выдержать не могут. И группа из Катернурской э, э, института физики, которая занималась как раз этой темой, заявила, что а, в этих образцах были найдены ДНК, бактерии, о которых, которых не нашлось ни в каких базах данных. Ну, как происходит вообще идентификация? Да? Мы берем а, из воды, а, вычленяем фрагменты ДНК, потом смотрим по базам данных генов, с какими фрагментами это все стыкуется. И они заявили, что найден как минимум один вид бактерий, которые не имеют никаких аналогов среди известных. На самом деле это не особо удивительно, потому что неизвестных бактерий огромное количество. Мы знаем хорошо, если там десятки часть всех бактерий, которые есть на Земле. А, я на самом деле не скажу, как сейчас, да, но эта история, это заявление тоже понравилось критике. Но в итоге это все сейчас вот так вот погибло. Да? То есть заявление было сделано, с одной стороны. С другой стороны, э никто не сказал, что это правда. Это еще вот в таком статусе неокончательно подтвержденной версии. Возможно, да, они же что тут известно. Более тяжелые случаи, когда ученые, работающие в своей области, работающие в той теме, которой они занимались много лет, вдруг начинают, вдруг становятся одержимыми некой сверхоценной идеей. Ну, я вам рассказывал только что да, про эксплозивную космологию. Более свежий пример – история с жизнью на Венере. Такая же примерная история – это Ленинг Космомолитии, научный последователь Институт космических исследований Иран который много лет занимался изучением Венеры и вообще планет Солнечной системы. Он публиковал научно-популярные книги, которые выходили там большим тиражом про геологию Солнечной системы где-то лет пять тому назад. Он начал изучать а, снимки, полученные на Венере советскими аппаратами. Венера-15, Венера-16, ну, не 15-16 точнее, да, там, а более ранние, которые совершали посадку на Венеру. В процессе изучения он обнаружил, что на некоторых снимках, сделанных по очереди, одни объекты присутствуют, на одних снимках объекты присутствуют, на других нет. То есть что-то там было, там ущерб. Какой он вывод из этого сделал? Что там есть нечто, что перемещается, что может, вот сел, посадочный по модуль, и распугал всю жирность вокруг себя. Но ну, тут надо вспомнить, да, что э, на Венере на поверхности температура около 400 градусов, там полностью отсутствует вода, э, высокое давление, ну и вообще облака сетная кислоты тоже никто не отменял. Тем не менее, да, он активно эту идею продвигал. Более того, его статья об этих существах была опубликована во вполне себе нормальном журнале под названием Автономическе Правда, там редакция сделала такую ремарку, да, что она публикуется в порядке дискуссии. То есть мы как бы вот в порядке дискуссии дали слово безумной совершенно теории, да, ну дальше, соответственно, научное сообщество пусть реагирует. А, разумеется, да, вот такого рода существа... Вот, видно что-нибудь вообще, что это? Нет. Вот такой-то такой да? Вот такого рода существа он видел на этих снимках. А, все сразу же сказали, что это, судя по всему, артефакт обработки образового изображения, что ничего тут нельзя. Но, тем не менее, до сих пор он продолжает, в общем, вступать а, с, а, с, с докладами на тему генерианской жизни. А, находятся все новые и новые фра элементы, фрагменты новые новых существ на этих снимках. Но при этом, что самое интересное, да а, никто не, не, называет, не говорит, что он ученый. Он вполне себе публикует еще и нормальные научные статьи. Жизнь идет. да Но вот есть у человека такая идея. Похожая история с уже покойным а, израильским физиком Амноном Мариновым. Это, это Никсон Фомолите, если что. Это вот как раз он. который много лет занимался поиском сверхтяжелых элементов в природных образцах. Вот. Точно так же он публиковал свои статьи в архиве, рассказывал о том, что ему удалось обнаружить 122-й элемент. Ну, в итоге, в общем, сообщество молчит. Никто не хочет, во-первых, проверять эти утверждения и вообще как-то серьезно комментировать. Не знаю, может быть, зря. Знаете, кто это, да? Если читали какие-нибудь э, последние книги, там Оси Казанцевой, да, там Саши Панчина, может быть, слышали, да, это знаменитый жир Эрик Сиролини, который рассказал о том, рассказал миру о том, как вредна гемоусоя, по-моему, гемоинсифицированная соя. Что гемо а Что важно знать? А это э, такой российский аналог – это Нина Ермакова, тоже э, знаменитый борец с генно-модифицированными организмами, которая гордится, например, тем, что у нее вышла статья в журнале Nature. А в журнале Nature была опубликована статья с разносом ее исследований. Тем не менее, а, что тут надо иметь в виду? Дело в том, что, как правило, те ученые, которые э, занимаются там, э, такого рода исследованиями, особенно опровержением мейнстрима, да, который говорит о том, что генно организмы, в общем, более-менее безвредны, не вреднее обычных, они часто связаны, например, с корпорациями, которые занимаются, там, скажем, органической физикой. Либо с политическими движениями. Вот, например, экологическая организация «Глубис» почему-то считает необходимо бороться с генномодифицированными организмами. Не знаю. То есть нужно иметь в виду, что когда ученые высказываются, пишут статьи, публикуются на темы, связанные с чьими-то бизнес-интересами, ну, самый простой пример, да, вы читаете статью, в которой доказывается, там, я не знаю, допустим, польза шоколада. Скажем, да? Достаточно современная вещь, да, все любят шоколад и все любят читать про то, как это полезно, чтобы не чувствовать угрызения совести, когда ты его ешь. Нужно бы проверить при этом, не работает ли этот учет в лаборатории, которая финансирует, например, какая-нибудь да, да? В нормальной практике такого рода вещи раскрываются. Вот есть научная статья, вначале идет абстракт, потом текст, а в конце написано «конфликт интересный». И обычно там написано «конфликт интересов. Вот в этом случае, да, когда, например, вы пишете про генномодифицированные организмы и при этом являетесь членом Гринписа, вы должны написать, что там автор такой-то, Является активистом такой организации, которая выступает за то, чтобы было всем понятно, чтобы у никого вопросов не возникало. Ну, в данном случае, вот это пример не очень хорошей практики, когда этот вопрос, естественно, не раскрывается. Более тяжелый случай, когда ученые начинают рассказывать о каких-то вещах, которые не относятся к зоне их компетенции когда выходят за границу того, в чем они разбираются. Вот этот островок, который называет Глобов Дусаматов, сотрудник Пулковской обсерватории, много лет занимается Солнцем. И много лет, из года в год, он рассказывает журналистам о том, что нас всех ждет глобальное похолодание. Очень скоро. Буквально на следующую пятницу. Почему? Потому что он фиксирует очень точно э, активность Солнца, размеры с высокой точностью измеряет, и э, по его словам, да, там снижение э, мощности солнечного излучения скоро приведет к началу ледникового периода. И вот здесь проблема, потому что он учитывает только одну сторону этого процесса, он не специалист по климату не специалист вообще по климатической машине Земли. Тем не менее, он считает необходимым почему-то очень громко эту с точку зрения подвигать. Я когда начал работать в реанимации, мне как редактору да, прислали новости с интервью с этим товарищем. Я посмотрел просто по нашему, по нашему сайту и обнаружил там 5 интервью за предыдущие годы с этим же товарищем. То есть, он из года в год рассказывал журналистам примерно одно и то. же. А, еще история, кто помнит, да, в 2011 по -моему, году было катастрофическое землетрясение в Японии. А, корреспондент Рианова в Владивостоке нашел сейсмолога по имени Валерия Абрамова, который заявил, что он предсказал это землетрясение за 15 лет. Опубликовано это в журнале, который называется «Труды профессорского клуба ЮНЕСКО», а эти «Труды профессорского клуба ЮНЕСКО» выходят в Владивостоке, и там, только, только там существует этот профессорский клуб ЮНЕСКО. Это не рецензируемый журнал, ну просто такой, ну грубо говоря, самоиздат этого самого профессорского клуба. Не удалось достаточно серьезными усилиями вытащить из корреспондента, из этого Валерия Абрамова, что там, собственно говоря, было написано в этой статье. А написано было, было там следующее, что через 15 лет в Японии возможно крупное землетрясение. В районе Токио-Кричи. Ну, понятно, да, что э, степень э, истинности утверждения, да, что в Японии возможно крупное землетрясение – ну, я не знаю, да? В Москве, возможен дождь. Где-нибудь в мае, да? В мае в Москве будет дождь. Верьте Причем, Ну и, наконец, самый простой случай, когда речь идет о всех ученых, о людях, которые используют некую маску, выдавая себя за ученых, в то же самое время ими не являются. А какие здесь могут быть маркеры? Uh, есть, например, такая Российская Академия Естественных Наук. Кто знает, что это? Отлично. Uh, есть единственная государственная Российская Академия Наук. Российская Академия Естественных Наук, Международная Академия uh, Информатизации, Нью-Йоркская Академия Наук и многие другие, да, являются общественными организациями, у которых нет никакого официального статуса. То есть я могу основать свою собственную Академию Наук, да? Uh, Какая-то аудитория. Отлично. Мы с вами давайте осноем Международную Академию 38 Аудитории. Всех вас запишем члена, да, и дальше можно будет всем писать на визитках, да? Член Международной Академии 38 Аудитории. Примерно так же происходит и в случае с этими самыми академиями. Тем не менее, да, люди, я прошу прощения за выражение, да, покупаются. И, например, вот у нас есть. Знаете, кто это, да? Это знаменитый изобретатель Виктор Петрик, который чуть-чуть не получил несколько миллиардов рублей на э, реализацию программы Чистая вода в России. Э, он заявил, о том, ну, он, понятное дело, да, что он там академик многих академий, больших и малых академических театров. Э, и с помощью э, тогда... Э, лидера партии «Единая Россия» и спикера Госдумы Бориса Грызлова продвигал проект по созданию, продажи, сравнению везде в учреждениях фильтров его собственного изобретения, которые бы обеспечены всех чистой водой. При этом, да, при этом он везде э, э, там разные родные исследования. Но сейчас вот, да, последнее, что я про него слышал, да, он э, громко заявлял о том, что он является графеном. И что Нобелевскую премию надо отобрать у Гейма Новоселова и отдать таки ему. Потому что он первым графен открыл. на открыт. Сверху да, интересная история про то, как внезапно товарищ по Джибраил Базиев устроил пресс-конференцию в Интерфаксе, где опровергал планетарную модель. То есть просто рассказывал, что все неправильно, все ошибаются. Там это было сделано под флагом э, того, что. Но ну, он рассказывал, что просто большой адронный коллайдер построили зря. Потому что атом устроен совершенно иначе, и ничего с помощью большого дронного коллайдера открыть не удастся. Вот это было довольно смешно. Так. Еще раз, да? То есть любой сложить человек, что ли, так происходит в принципе Ну, если он деньги заплатит. Звонить я не значит что. Так, вопросы есть какие-то еще? Э, несколько слов о том э, про нормальных ученых. Ненормальные ученые очень часто отличаются тем, что они очень любят общаться с прессой. Устраивать пресс-конференции, звонить вам, а расскажите о моем открытии и так далее. Вы очень быстро поймете, что э, с ними связываться не надо. Нормальные ученые, как правило, боятся общаться с прессой. Почему? Есть одна вещь, которая у российских ученых наличествует. Есть одно сокровище, я бы так сказал, которым они дорожат. Это репутация. Научное сообщество довольно узкое. Все друг друга знают. И статус ученого среди своих, среди своих коллег для него, значит, как правило, очень много. Все ученые очень боятся выглядеть смешными. Все ученые боятся журналистов, потому что они могут приписать им какие-нибудь глупые высказы. Когда вы э, в первый раз столкнетесь с такой ситуацией, да, может так, ну, я не знаю, да, э, были многочисленные истории с телевизионщиками в основном, да, э, Канал РИН-ТВ, по-моему, знаете, да? Это, это сейчас да, упоминание канала РИН-ТВ да, вызывает смех. А когда-то, когда деревья были большими, а ученые были наивными, они давали комментарии каналу РИН-ТВ. Ну, и выглядело это так. Например, была история. Есть такой археолог Марина Медникова из Института археологии РАН. И к ней приехали из канала Культура. И попросили дать интервью по э, разным аспектам антропологии. Ну, в частности, всех и, их, их интересовало, да? А будут ли люди, живущие в горах, выше, чем те, которые живут на Ну, она подумала, да, сказала, ну, вообще, в среднем, да. В среднем, в целом, да, это вполне может быть, и так далее. Потом, когда она посмотрела передачу, она пришла в ужас. Потому что вся передача была посвящена истории о том, как раньше на земле жили 6-7-метровые люди. И там в середине была вставлена фраза ее, то есть это называется, да, то, что, да, такое может быть, возможно, люди, которые живут в горах, могут быть выше, чем обычно, она-то в виду сантиметров, там, 5-10, да. Вот они три 4 метра. И потом э, приходилось, она, она писала открытые письма, устраивала там, довольно большой скандал. И вот по такой схеме да, часто происходит. Почему, почему ученые в ответ не, не говорят, да, что любой выгональный в прессе хорошо, как микролог, да? Потому что им главное, чтобы их коллеги считали по-прежнему своим. А кто еще? Да? С, кем, с кем еще жить, с кем еще работать? Представьте себе, да, что вы приходите в институт, с вами никто не разговаривает, потому что думают, что вы дурак. Кошмар. Вот Поэтому, да, нужно, когда вы будете общаться с учеными, если будете, с ними нужно обращаться максимально осторожно. То есть, во-первых, да, попытаться так или иначе убедить их в том, что вы нормальный, вменяемый человек, и какую-то лажу со ссылкой на них давать не будете. Во-вторых, желательно бы выполнять их условия. То есть, например, человек вам рассказывает о том, на чем он сейчас работает, он может попросить вас не писать об этом до того момента, как у него будет статья. И эту просьбу желательно получать. Потому что если э, что-то выйдет в прессу раньше, чем статья будет опубликована, это может иметь самые разные очень неприятные последствия. А объясню, скажем, когда вы отдаете статью на публикацию вам речь, когда у вас ее принято, вы подписываетесь под обязательством, никому не рассказывает о сути этого исследования до момента позиции. То есть это буквально, это называется слово хайп-низкий, да? Почему это важно? Потому что журнал Nature хочет быть первоисточником информации. Он не хочет сообщать о том, что уже там где-то опубликовано, где-то уже, где уже вышло, да, он таким образом поддерживает свой статус. Соответственно, в тот момент, когда эта информация утекает, публикацию может отменить. Вы не представляете, каких усилий ученого стоит, например, получить публикацию в престижном журнале какой головной боли, в каких усилиях вообще требует. Поэтому если это сорвется, да, это будет очень тяжело удать человека. А вот, например... Так. Теперь несколько слов о том, с чем на самом деле придется работать. Вы понимаете, да, что все научные журналы посмотреть не удастся. Потому что их очень много, потому что, ну, это просто не имеет смысла. Далеко не всякая научная статья интересна как новость. А поэтому можно следить за научными новостями, опираясь на информацию от научных организаций. От крупных научных организаций, которые заинтересованы в том, чтобы их исследования, которые там делаются, становились в публики, в состоянии прессы. Что тут можно, да? Ну, то, что это правый верхней, левый, левый, да? Сайт НАСА кто-нибудь заходил когда-нибудь? Я же представлял нас. Вообще отлично, да, я согласен. На самом деле, сайт НАСА хорош тем, что там есть фактически все. Практически любая информация, которая есть, там можно найти то все, что касается космоса. Например, на сайте НАСА есть гигантский каталог космических аппаратов, в том числе советских. Например. Там фотографии с МКС, которые на сайте Роскосмоса в нем в то не найдешь, вообще говоря. В последнее время там стало получше. Там тоже можно взять. И самое главное, да, любая информация, которая касается космических исследований, там тоже есть. Не обязательно а, запуски космических аппаратов, это могут быть даже статьи научные, которые выходят по итогам работы аппаратов НАСА, а вы вполне можете получить. То же самое касается Европейского космического агентства. Вчера вам показывали, видели, да, кино, сделанное просинкрым в Европейской инвестратории, да? Европейская Южная обсерватория уникальна тем, что она, наверное, единственная из всех, кто на этой картинке, выпускает информацию на русском языке. Это было сделано, когда Европейская Южная обсерватория рассчитывала, что Россия войдет в числовые Ее директор приезжал в Москву, разговаривал с академиками, говорил, давайте вы нам заплатите в мы на эти деньги сможем построить поскольку 800, а вы за это получите до усуг к работе с этим телескопом. И тогда они запустили вот э, русский вариант своего сайта. Можете туда зайти, сайт jeso.pмо.org э, и посмотреть, какая там красота. И все это делается на самом деле усилиями одного единственного человека. Астронома э, <клев> из Пуковской обсерватории, который все время на русский. Так, ладно, я отвлекся. Итак. Организации научные выпускают сообщения, пресс-релизм. Чаще всего, да, нас, нас, если нас интересует информация о новых научных результатах, они вам дадут. Причем во многих случаях, да, вот есть... американское Иванович общество, Тоже рекомендую зайти на сайт ас.орг. Распространять не только свою собственную информацию, но все попадающие в поле зрения их пресс-релизы, имеющие отношение к астрономии и исследованию Солнечной системы. То есть, когда вы подписываетесь да, на получение информации из этого вы получаете э, охват, не знаю, мировой, наверное. Там даже они даже пресс-релизы Московского государственного университета, когда они бывают, когда они касаются космоса. Имеет смысл следить за американскими национальными лабораториями, так называемыми. Ну, к штатаму Русаламусу, наверное, вы знаете, да? Место, где была создана американская ядерная бомба. А после войны была создана целая сеть американских национальных лабораторий, которые находятся под крылом так называемого Министерства энергетики, на самом деле, что-то типа американского русата И они занимаются самыми разными вещами. Например, в изучает экзотические состояния вещества, фарбулионную плазму, так называемую, на ускорителях. В Ленингробской лаборатории делают сверхтяжелые ионы вместе с нашими в Дубне. Ну и так далее. Да? Эту вот систему национальных лабораторий можно специально изучать, Подписаться на их, на их информацию, да, и у вас появится такой постоянный поток пресс-релизов, да, новостей, которые потом можно, из которых можно делать новости. Это только часть возможных источников информации. Какую-то часть могут давать итоги мониторинга некоторых научных журналов. Есть научные журналы, которые имеют смысл отслеживать самостоятельно и постоянно. Это Nature. Это Science, это Proceedings of National Academy of Science. Они почему-то постоянно публикуют новости из России тоже. То есть не новости, а новости. А за ними тоже имеет смысл следить. Так, сколько у меня времени вообще? А, нормально еще, да? У меня просто хватит, чем не -то при Тоже следить за ними. Так. Следующая история – в некоторых случаях можно получить информацию, вообще никак не обращаясь ни к ученым, ни к научным журналам. Некоторые новости можно написать, просто заглянув на специализированный сайт. О -о -о. Кто здесь так решит? Правильно. Правильно. Это довольно сильное, а у Ну не что Ну, не столько сколько ну, не знаю, да, если вы э, следите за новостями, да, регулярно, в новостях внезапно всплывают страшная информация, да, на солнце мощная магнитная буря, сейчас у всех заболит голова, э, спрячьтесь там и так далее, и так далее. Э, что в такой ситуации делать? Нужно заходить на специализированный сайт. Э, в данном случае это скриншот сайт, э, который, э, сделан на сайте Фиана знаете, физический институт имени Лебедева в свое время запустил аппарат «Корона с солнечная обсерватория, которая с орбиты наблюдала за Солнцем. К сожалению, он очень быстро погиб, этот аппарат. У него вышли из строя аккумуляторы, да, он прожил там буквально полгода. А сайт остался. Сайт называется... Давайте зайду туда, наверное, чтобы не быть голословным, просто его покажу. есть интернет вот смотрите это сайт этого космического телескопа который стоял вот на этом спутнике здесь у нас дневник солнца вот космическая погода здесь фотографии солнца а вот это магнитные бури вот она недавно была такая относительно слабое магнитное возмущение Почему это может быть важно да я просто не могу предсказать в каких изданиях вы будете работать если будете но в той ситуации когда где-то внезапно появляется страшный шум да о том что там страшная магнитная буря а прежде чем бежать это все перепечатывать переписывать из других источников можно зайти сюда и написать новость самостоятельно ну второй источник да наверное сейчас я покажу Это американский центр прогнозов космической погоды. Сейчас он, надеюсь, загрузится. Вот эта картинка – это зона, где видны полярные сияния. Здесь можно посмотреть, как… Курсор вообще видно, куда я показываю, да? Здесь можно посмотреть корональные выбросы, так называемые, выбросы облаков плазмы из Солнца, которые, собственно, являются причиной магнитных болей. Это коронограф Соха, так называемый. Сейчас я посмотрю, может быть, там будет какой-нибудь выброс характерный. Вот он пошел, видите? Вот он. Вот за этим диском коронографа да, закрыт, собственно, диск Солнца, а это выбросы плазмы из него. Это рентгеновский монитор, который показывает вспышки Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Так, ну вспышек у нас не было, судя по всему. Так, а вот здесь вот э, ситуация э, в околоземном пространстве. То есть вот это, например, это э, поток рентгеновских лучей. Здесь видите буквы А, B, C, М, X. Вот мощные рентгеновские вспышки, когда они достигают икса и выше, это поток протонов в окрестностях Земли. Это, собственно, это индекс магнитных бурь, так называемый КП, планетарный К-индекс. Если он выше 5, да, считается, что началась магнитная буря. Ну, желтый это 4, да, это еще нет. Вот. И что еще важно иметь в виду? Да, на самом деле. По большей части магнитные бури и рост потока протонов, потока электронов выражает не нам с вами в основном, а либо космическим аппаратам, либо энергетической инфраструктуре. Бывали случаи, когда во время сильных магнитных бурь сильно очень перегружалась электрические сети, и в некоторых случаях, да, когда у вас вообще нагрузка высокая, например, летом, может выходить из строя энергетическая инфраструктура. Может быть, блэкаут, грубо говоря. Так, это мы говорим про источники данных. Есть... Так, извините. Есть другие источники данных, например, про астероиды. Вот это Solar System Dynamics. Это сайт американской лаборатории Реактивного движения, где фактически вся информация о, об астероидах. То есть, опять же, да, когда вы читаете где-нибудь информацию о том, что э, мимо Земли пролетает какой-то страшный астероид, сейчас врежется, имеет смысл зайти на этот сайт и посмотреть, так ли он уж страшный. Не знаю, давайте что-нибудь такое можно, можно попробовать посмотреть. Например, зайти на сайт о том же самом об астероидах, сближающихся с землей. Вот это расписание. Какие астероиды и когда пролетают рядом с Землей? Предстоящие. Вот буквально 15, 15 марта это когда у нас? сегодня, да? Ага. Вот 15 марта на расстоянии 1 десятой от Земли пролетает вот этот астероид. Может, уже пролетел. Можно посмотреть. Так. Так. Тут это, на самом деле, система, которая работает еще на Яве, на Джаве. Поэтому... Все это может подвисать. Здесь вот внизу, да, это а, характеристики орбиты. А снизу можно посмотреть, насколько действительно далеко или близко он пролетает. 15 марта, 3.05-3.06 по Гринвичу. Это сегодня, значит, получается ночью, да, ранним утром. Он пролетел мимо Земли. Это дистанция в астрономических единицах. То есть, э, рассто средних расстояниях между Землей и Солнцем. А зачем я вообще все это показываю? Не для того, чтобы вы эти сайты выучили и начали им пользоваться, а для того, чтобы вы знали, что во многих случаях информацию о каких-то вещах можно найти вот на таких источниках данных. Я не знаю, например, э, вполне себе выкладывается в интернет данные о состоянии большого дронного коллайдера. Я просто покажу скриншот такого монитора вот он это как раз он вполне себе работает здесь данные осветимости это энергия все почти 7 гигаэлектрон вольт на пучок и так далее но сейчас на самом деле у нас большой дронный клад почти не ломается Поэтому особенно за ним следить не надо. Но нужно иметь в виду, что даже у многих российских э, телескопов, у многих российских э, научных установок есть такие страницы. И их всегда имеет смысл искать, да? когда, например, вы захотите написать статью, э, о, скажем, о работе физиков э, в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Можно зайти на их сайт и посмотреть, а включен ли в них ускоритель. А какой эксперимент там проводится? И это все в прямом эфире посмотреть. А здесь в углу сайт а, с информацией об экзопланетах. Ну, думаю, это тоже не создаст за никаких проблем, да, понятно, зачем это. Так, сейчас я вернусь назад. Про препринты, что такое мы с вами говорили, да? И немножко слов о том, что такое другие СМИ. Часто приходится заниматься как бы, таким обратным инжинирингом, то есть заниматься восстановлением последовательности событий. Ну, грубо говоря, да, вы читаете, например, о том, что э, на Марсе найдена база инопланетян. Сталкивались с такой ситуацией? Читали когда-нибудь в СМИ? Э, я просто хочу проиллюстрировать похожую историю, которая происходила в нашем случае. Вот есть. Так, а что надо сделать? Ага. Это наш всеми любимый сайт Комсомольской правды и всеми любимый начальник научного отдела «Комсомольской правды» Владимир Логовский. Да, наверное, Логовский. Ну, заголовок понятный. И вот он нам рассказывает о том, что на Марсе уже создана станция инопланетян. Ну, посмотрим. Так, а звук, звука нет, да, я так понимаю? Вот, можно посмотреть. Это некий а, астроном а, на диване по имени Дэвид Мартинес. Что он делает? Он а, ходит по карте Марса, по снимкам Марса, которые выложил на сайт Добрый Гугл, и обнаруживает там разного рода артефакты. Вот это, например, как вы думаете, на что это похоже? Что это? – Барсоход. – Нет, для барсохода он великоват, на самом деле, я думаю. Ну и длинноват. Вот у нас. Сейчас я другую ссылку просто открою. Про эту, про, про эту же историю. В 2011 году про это написал даже... Ну, не даже, наверное, да... Не только Владимир Лаговский, да, но еще, например, сайт издания Fox News вот, сообщает, да, что калифорнийский астроном в кресле заявляет, что изображение на э, снимке поверхности Красной планеты может быть свидетельством жизни, и даже НАСА пока не знает, э, нашел ли он что-нибудь. Да. Вот. Он рассказывает о том, что он загрузил это все, говорит, что это объект такой-то длины, такой-то ширины, и он назвал ее биостанция «Альфа». Вот. И он подозревает, что это может быть не инопланетяне, это может быть секретная, секретная база НАСА, которая на самом деле до Марса уже долетела, а это все все скрывает. А... Ну, просто я скажу пару слов, да, о том, что это была за ситуация. Вы представляете, да, что эта история заполнила собой весь Яндекс практически, да, то есть там было, если кто знает, да, там организуются сюжеты такие автоматические, на странице News и там, по-моему, около сотни было перепечаток этой истории со ссылками, без ссылок, с картинками, без картинок и так далее. К счастью, товарищ, который все это делал, написал координаты, где все это было. Сейчас я достану просто YouTube. Сейчас посмотрим, запустится. Вот это он, собственно снимает на камеру свой Google Mars и рассказывает, что он обнаружил. Так. И он написал координаты. Вот они. По этим координатам можно найти эту точку на Google э, Земле, где там есть карта Луны, карта Земли, карты Марса в том числе. А что самое интересно, когда э, вы туда заходите, там внизу в строчке указывается, какого, откуда взяты те или иные снимки спутника. Что мы сделали? Мы выяснили, что это изображение, это биостанция Альфа, находится на снимках сделанных э, с европейского зонда Марс-Экспресс. Ну, мы написали владельцам этого самого марс экспресса по электронной почте, и нам ответили, буквально прошло, наверное, часов пять. Мы получили, во-первых, ответ, что это такое, а во-вторых, мы получили снимок, оригинальный, исходный снимок, который должен быть на этом месте. Ну, я сейчас вам его покажу. У нас загрузится конечно так ну так а не будем показывать да вообще Вот это, это, самая биостанция Альфа. Что это такое, как вы думаете? Космос убеждают... Совершенно верно. Это беды пиксель. Когда э, Google Земля перерабатывает снимки, получаются вот такие вот странные конструкции. Вот. А почему эта история? Потому что, э, когда появляются вот такого рода вещи, приходится на них реагировать. То есть, когда у вас весь Яндекс забит историей про то, что там к Земле направляются корабли пришельцев, или что на Марсе найдена база инопланетян, это игнорировать не надо. То есть, нельзя сказать себе, это все фигня, мы про это писать не будем. Нужно про это написать, но ну, написать правду. То есть, то, что есть на самом деле. Потому что вы таким образом не уступаете конкурентам потенциальным информационный поток, вы получаете свою дозу трафика, да, и в то же самое время совершенно, даете совершенно корректную, совершенно правильную информацию. Ну, похожая история. Можно, например, еще более смешная история, чем эта, э -э была с гигантским кислотным облаком, которое скоро накроет Землю. Вот текст видно? Это вообще смешная история, потому что а, видно, да, что э, даже РБК Дейли перепечатывал эту историю. Вроде бы серьезное издание, да. Вот. А, видно, да, что буквально когда это было? в 13 году, да, соответственно, через год кислотное облако, выброшенное черной дырой в центре галактики, уничтожит Землю. Все отлично. Проблема была только в том, что никакого астрофизика Альберта Шервинского – Путем поиска, долгого поиска в архиве, путем долгого поиска в гугле найти вообще не удалось. Ну, понимаете, да? астрофизик, у которого нет ни одной публикации, которая лежит в архиве, вообще вряд ли вообще существует. Да? А, то же самое, что мы сделали. Мы а, попросили эту историю прокомментировать ученого из а, Института имени Штернберга астрономического, который нам радостно сообщил, что эта история ходит по интернету с 2005 года и впервые опубликована на сайте… Сейчас я найду название, где она эта история… Вот… Weekly World News. А что это за сайт? Это сайт, где публикуются разного рода выдуманные новости. Ну, кто знает, наверное, есть такой сайт она, где публикуются выдуманные сатирические новости. В России был такой сайт FogNews, например. Поскольку это все написано по-английски, местные российские журналисты часто это воспринимают как авторитетный источник. И продолжают это все перепечатывать. То есть в 2000... В каком году это все было? В 2013 году перепечатывают историю, которая впервые появилась еще в 2005. Если вы будете работать да, в интернет-издании каком-то, будьте готовы к тому, что рано или поздно вот такого рода сенсационная информация будет снова и снова всплывать. Ничего в этом странного нет, да. Где-то кто-то напечатал, да, у нас, поскольку интернет-СМИ очень дешевая, редакторы там работают неразборчивые, главное, чтобы был трафик, да, а что там написано, в общем, дело 10. Поэтому. Возможно, вполне, что это все будет всплывать еще не один раз, эта история. Ну и тоже удивительная история про то, как космические корабли бороздили просторы Вселенной. Сейчас мы забудем. Так. Да, ну, я понимаю, самая главная информация с самым крупным шрифтом. Да. Посмотрите на эти картинки. Это гигантские космические корабли, которые двигаются в Земле со страшной скоростью и через некоторое время уничтожат Землю. Предлагал всем убедиться, что это так и есть. НАСА один такой довольно частный мотив, что НАСА не хочет, НАСА скрывает. НАСА это такое, такая организация, которая, во-первых, все знает. Если вы где-то встретите ссылку, да, там ученые НАСА заявляют, это нужно проверить 10 раз, потому что возможно, что это не ученые, и не НАСА и не заявляют. Соответственно, и здесь, да, что НАСА, НАСА это знает, но обнародовать не хочет, чтобы не было паники. Что это такое? Это действительно снимки космические сделанные из телескопов, но сделанные примерно 40 лет назад, до того момента, когда эта информация появилась. Это отсканированные фотопластинки, которые были повешены на сайт. И доказательством того, что это является цвет. Дело в том, что на старых старой технологии Требовало, чтобы сначала мы снимали э, синий диапазон, потом на другой фотопластинке снимали красный и так далее. Получается, все это потом складывается вместе. Соответственно, если у вас какой-то объект присутствует только на синей фотопластинке, это означает всего все брак, эмульсии на э, фотопластинке. Соответственно, эта информация, да, которая здесь перепечатана на русском языке, впервые появилась на таком же сайте выдуманных новостей, который называется Before It News. То есть новости там, до того, как это станет новостями. И, соответственно, это все точно так же расходилось по российскому интернету, много раз повторялось и так далее. в том, что э, ничего общего с реальностью это вообще не имеет. Вот. А если вернуться с самого начала, да, я рассказывал про то, что бывает софт news и хард news. Так вот, а почему положение вот этого софт news очень невыгодно для новостей науки? Потому что качество и контроль за содержанием таких новостей очень сильно ослаблены. То есть, грубо говоря, РБК Дейли не может написать, что Путин гриб. А про то, что в Земле движется гигантское кислотное облако, может? при том это утверждение примерно эквивалентное по степени достоверности. Вот о чем я хочу сказать. Так. Так, это про то, как заниматься реверс-инжинирингом. То есть попыткой найти... Источники информации, которая сейчас, там, сейчас уже пошла в интернет во все стороны, а вы не знаете, откуда она взялась, что за что за откуда, откуда что-то какие-то новости со ссылкой на британских ученых и так далее. И э, в заключение, наверное, до да, сколько у нас времени, несколько секретных профессиональных инструментов. это знаете Нет. поднимите руку кто это видел раньше никто отлично никому не рассказывайте так сейчас я немножечко это все убавлю итак быть научным журналистом в россии на самом деле очень просто с одной стороны. Потому что можно писать новости постоянно, Ровно так же, как это делают западные журналисты. Потому что существует конвейер поставки информации науки Запада, соответственно, в интернет. Западная наука, практически вся, находится на этом сайте. Надо нажать просто на кнопку новости. Так, вот на эту кнопку. И здесь у вас появляются ссылки на пресс-релизы всех ведущих мировых научных организаций. Что это такое? Да? То есть вы заходите. Это информация, которая не журналистская. Это информация, которая подготовлена научным пиарщиком, пресс-службам. Вы туда заходите. Что вы получаете? Здесь у нас... Написано, откуда это, да, это информация от университета Вашингтона. Университет штата Вашингтон, который находится на Тихоокеанском побережье. И дальше идет текст. Вот новые их технологические разработки. Видео сначала повесили. Это пресс-релиз, собственно говоря, официальная информация оттуда. А снизу контакты. То есть, если вы захотите написать новость про новые часы с использованием ультразвука, вы, во-первых, можете использовать этот текст, вы можете использовать это видео, а главное, если вам приспичат, вы можете позвонить вот этой Дженнифер Лангстон и задать ей какие-то вопросы. Никаких проблем вообще абсолютно. То есть, каждый день приходите на работу, Открываете вот эту новость, эту ленту новостей, и просто смотрите, что сегодня вы хотите написать. Можно написать про мозг, например, да? Или это не про мозг? Не Про редкие растения. И так далее. Но это еще не все. Если вы сделаете вот так... так, вы получаете доступ ко всем названным вот здесь научным журналам. Вот, например, журнал Science. Что это такое? Это выложенная для журналистов статья с пояснениями, причем посмотрите на дату. Какое число? 15. Какое? 15. 15. Это статьи номера, которые выходят послезавтра. Видите слово? Написано «information», «infollowed», «infollowed» и так далее. Вы заходите на этот сайт, тем самым вы даете обязательство ничего не говорить про эти научные результаты до истечения срока имбарга. Что мы получаем внутри? Ну, во-первых, полный текст статей. Сейчас загрузите, я думаю. Вот, здесь по-прежнему, видите, написано тоже, до, до какого числа эмбарго. Интересно угу. так, во-вторых, доступ к дополнительным материалам. Дальше здесь можно узнать, что на сайте Science. Будет опубликована новостная заметка про эту историю. И контакты. Вот этот знаменитый Сванты пааба который занимался исследованием Денисовского человека. Слышали, наверное, да? И это, собственно, очередная статья, которая посвящена генетическим связям современных меланинзийцев и этого самого Денисовского человека. Следующая статья. Здесь мы получаем, кроме самого текста, еще пресс-релиз. Вот он. То есть вы можете прочитать пресс-релиз, если вы знаете английский. Если в пресс-релизе нет каких-то деталей, которые вам нужны, вы можете пойти заглянуть в статью. И в тяжелом случае вы можете позвонить по контактам, которые там указаны, и задать вопросы. Дальше, да, соответственно, никаких проблем с тем, чтобы получить иллюстративный материал, нет. Вот у вас есть фотография, про которую написано, что ее можно использовать без всяких ограничений. В данном случае, да. Снизу, специально для удобства российских журналистов, есть список, в котором указано, какая статья в этом номере... Написан автором из России. Вот она, номер 16. Давайте посмотрим, кто ее написал. Опс, так, что произошло? Что-что? Автор из института кристаллографии имени Шубника у нас тут есть. Институт ядерных исследований в Троицке. Курчатовский институт. Редкая птица. Институт органно-элементных соединений какой-то. Отлично? У вас есть отличная возможность написать про российскую науку таким образом. Благодаря тому, что существует очень добрая, очень добрая ассоциация содействия развитию науки, которая открывает доступ ко всем текстам журнала Science даже раньше, чем этот журнал выйдет. Таким образом, мы узнаем о том, как развивается российская наука Нет от Курчатовского института, нет Института кристаллографии имени Шубникова, а от добрых американских коллег. Так, как мне вернуться назад? Так, я... так 16-я статья, да? Но, к сожалению, здесь никто не озадачился вопросом написать пресс-релиз про эту историю было бы совсем замечательно так если вернуться еще назад здесь кроме э, журнала science есть например э, журнал lancet самый на самом деле авторитетный медицинский журнал есть журнал пнас про который я говорил здесь все немножко сложнее можно тоже посмотреть например что в этом номере журнала написано в России. Вот. У нас есть отличная история про тиранозавров найденных в Узбекистане, и об изменениях, на взгляд, эволюции этих существ. У нас тут есть Александр Аверьянов из... Петербургского государственного университета и зоологического института РАН. Опять-таки, спасибо доброй ассоциации содействия науки. А что важно, да? Эта система, эта база данных доступна любым журналистам, которые, в принципе, хотят на нее претендовать. Если у вас есть какие-то креденшиалы, то есть если у вас есть пресс-карта, если у вас есть какой-то главный редактор, который подпишется под просьбой предоставить вам доступ, вы его можете получить. Я думаю, что даже запросы со стороны газеты «Казанский университет» будут вполне достаточно. Так, еще один секретный сайт, никому не рассказывайте. Сайт нужно знать. Сейчас я немножечко убавлю. Это пресс сайт Nature Publishing Growth, где точно так же, как в предыдущем случае, выкладываются полный текст научной статьи. Заранее. Примерно за неделю, до того, как они были. Почему вообще нужно? Да? Тут нужно знать вот это слово, да, эмбарго. Кто-нибудь его слышал раньше вообще? Да, что что? В экономике. в экономике. В журналистике это означает запрет на публикацию до определенного момента. В политике очень часто, в политических во всяких вещах бывает, что всякие разные государственные органы, в основном американские, могут рассылать, например, новогоднее выступление Путина. То есть ну, буквально да, берет пресс-служба текст, рассылает его по всем СМИ. И со всех берет обязательство не публиковать его до момента произнесения. То есть для того, как это новогоднее выступление прозвучит в эфире. Как вариант. Да? Какие-то заявления, которые нужно раздать заранее, чтобы журналисты могли их немножечко переварить. Чтобы журналисты могли подумать, взять каких-то экспертов, да, а, и потом уже, когда есть еще Сорокунбарда, могли это все дать спокойно. А, в случае с наукой это очень распространенная практика, потому что а, сами а, научные статьи достаточно сложны для понимания, и пресс-релизы бывают очень сложные для понимания. А, поэтому нужно дать журналистам какую-то форум чтобы они не в тот момент, когда они это прочитали на сайте, да, тут же бросились писать, совернулись к конкурентами. А чтобы они все, оказываясь, во-первых, немножко в равных условиях, могли в определенный момент найти экспертов, собрать материал, подобрать бэкграунд, а потом уже спокойно все это выпустить. В случае с Россией это очень неудобно, потому что все вот эти источники западные, они устанавливают эмбарго примерно на 2 часа дня по времени США, по времени восточного побережья США. В нашем случае это примерно 9 вечера. То есть ну, в, нашем, в нашей ситуации мы часто сталкивались с тем, что у нас примерно в 9-10 вечера выходило, ну, скажем, там, 6 одновременно научных новостей. И бывали ситуации, что какие-то интернет-издания, которые те же самые новости выставляли на сайт, скажем, в 8 утра, в 9 утра, оказывались, собирали улучшую цичарню, чем мы, которые сделали это формально раньше. Ну там это еще связано с тем, как работают Яндекс.Новости. Но тем не менее, да, надо иметь в виду, что есть возможность получить такой доступ. Есть э, другие более экзотические э, системы. Ну, есть, например. Европейский похожий сервис, который называется «Альфа-Галилео». Тут тоже можно залогиниться. Интересно получится. Смотрите, здесь тоже есть материалы под эмбарго, тоже есть пресс-релизы, немножко другие, ссылки на полные тексты статей. Ну, немного труба, конечно, немножко пониже и дым пожиже, потому что это европейские исследователи. Зато здесь можно, например, найти информацию на немецком языке, на испанском языке. Есть работающие по похожему принципу а, национальные такие же штуки, национальные агрегаторы, что ли, новостей. Есть, например, испанская… Сейчас я попробую, посмотрю, правильно я помню адрес. Испанский сервис. Кто знает испанский? Отлично. Записывайте адрес. Ну, вот здесь а, точно то, та же информация, да, но но про испанских ученых. Ну, вот, например, про то, как полетел вчера у нас Экзомарс. Потому что испанцы участвуют в этом проекте. Вот, можно посмотреть, как это было. То есть, каков механизм? А, институты, заинтересованы в том, чтобы про них писала пресса, Делают пресс-релизы, если их выкладывать просто у себя на сайте, их никто никогда не найдет. Ну, часто ли вы заходите на сайт там, Института Макса Планка, только в том случае, если вы прям целенаправленно про него пишете. А когда все эти истории оказываются в одном месте, практически ну, не существует проблем в том, чтобы выбрать наиболее интересные вещи из всего этого массива информации. А во-вторых, не нужно заморачиваться тем, чтобы ставить себе множество разных систем, уведомлений о том, где какой сайт обновился и куда надо идти.